Дубов, скажи честно, ты кто такой, а? Ты типа мега-гений или бывший спецоген. Какой-то, не знаю, шахматист. Я работал ведущим экспертом-криминалистом Москвы 15 лет. Нашел что-то. Нашел. У нас, по ходу, проблемы. твои показания. Я сделаю, как ты хочешь. В обмен на программу защиты свидетелей. Денис Дубов. Mm -hmm. Неплохое имя. Почему к нам приехали? Спокойно у вас тут очень. И люди хорошие. Привет. Но ты мне очень не нравишься. А вы мне напротив. Я практически влюбился. Там человек умер! Вы заметили что-нибудь подозрительное? Если честно, ничего. Чаева. отвезите меня на место преступления, подробно расскажу, как это было. Никто не узнает, что ты эксперт из Москвы. А ты будешь помогать нам в тех случаях, где мы заходим в такую. То есть как всегда. Люди слышали выстрел в соседнем доме. Вызвали полицию. Приехал наряд, но я им никто не открыл. Тоже вариант. Ты уже фигуришь? В двух наших дела. Кажется, ты хорош полицейский, а дебил это просто прикрытие. Чувак! А! Спина, да? Ага. Просто надо нажать на больное место. Коля, не надо! Вдохни! Может, я еще по коктейлю? Я угощаю, потом спустимся вниз, я поставлю романтическую музыку. Ты идиот! Подождите, я же вроде как спецагент.